Вопрос для вас. Вы иногда прокрастинируете, зная, что должны делать, но вы просто не можете заставить себя делать то, что важно. Или иногда вы не чувствуете мотива, не чувствуете куража. Как вы развиваетесь? Как добавляете чувство срочности в вашей жизни? Когда мы были молодыми, мы думали, что у нас еще вся жизнь впереди. Нам казалось, что мы будем жить вечно. Но когда мы становимся немного старше, мы осознаем, что у нас ограниченное количество времени, которое мы имеем на этой планете Земля. Представим, что это представляет один год вашей жизни. И представим, что средняя продолжительность жизни 80 лет. Тогда это представляет всю вашу жизнь. Вы знали, что в среднем мы тратим 26 лет нашей жизни, чтобы просто поспать. Все верно, 26 лет нашей жизни ушло на то, чтобы просто отдохнуть или поспать в кровати. Но вы знаете, что шокирует даже больше? Мы тратим еще 7 лет, просто пытаясь заснуть. Мы пытаемся заснуть. Кола, работа, беспокойство, стресс, сон. Все это большой вопрос в нашем обществе. Кроме того, мы тратим еще 11 лет, просто смотреть телевизор и гуглить интернет. Это тоже уходит. Затем мы тратим еще 5 лет, делая прием пищи, потому что нам нужна еда и энергия. Вы можете подумать, что мы проводим очень много времени в школе, но верите вы или нет, в начальной и средней школе в сумме мы тратим всего лишь год. Кроме того, мы проводим год в романтике, если вы встречаетесь, выходите на свидание. Это еще один год. Далее мы проводим один год, тренируясь. Если вы уж очень сильно заботитесь о здоровье, может два. И представим, вам надо ездить на работу. И представим, что вы тратите 26 минут, чтобы добраться до работы любым образом. Хорошо. В течение 40 лет вы потратите целый год, просто чтобы добраться до работы. Просто в машине. Это еще не все. Давайте представим, что вы хотите достичь чего-то значительного. Вы хотите стать профи в любой из индустрий. Спорт, развлечения бизнес неважно чем вы хотите заниматься в среднем на это уйдет 7-10 лет чтобы стать профи в вашей нише так это еще 10 лет которые вам необходимо инвестировать чтобы достичь чего-либо великого а теперь посмотрите вот столько свободных лет осталось это то что вы имеете чтобы сделать жизнь которую хотите чтобы построить отношения которые вы хотите чтобы построить необычайную жизнь которую вы хотите выглядит ли это большим количеством лет для вас и это в том случае если вы не сделаете много ошибок если вы как я похожи на меня где я потерял действительно много времени пытаясь найти себя и я был потерян без наставничества и советов и делал ошибки влезая в долги хорошо для этого вы возьмете еще несколько лет чтобы вернуться обратно напишите в комментариях что вы перестанете делать чтобы перестать терять время и что вы собираетесь начать выбирать чтобы добавить чувство срочности в вашу жизнь мы все имеем две жизни и вторая начинается когда мы осознаем что имеем только одну конфуций